Мы с ней мне пять лет. Я из города Ставрополь. Скажи, просто вот покажи мне свою лапу. Вот сколько ты можешь, какой интервал взять? У тебя, я думаю, ну, кварта. Покажи на инструменте. Сколько ты можешь взять? Септа. Правда, я в некотором смятении и потрясении. Ты производишь сильнейшие впечатления. Думаю, такое же впечатление ты произведешь и на членов жюри, и на телезрителей. И я желаю тебе большого-большого успеха и на конкурсе, и вообще. Ну а теперь пора на сцену. Oh, И пициката, и басы, и вот этот конечный аккорд, ты меня просто потряс. Поэтому поздравляю. Замечательно. Белисей, я рад с вами познакомиться. Вы сейчас услышали концерт Баха для фортепиано с оркестром фан минор в исполнении человека, который 2011 года рождения, я так понимаю. Это производит впечатление. Мне значит, что понравилось? Я не люблю использование педали в бахе, но здесь э, э, технический момент, он просто не достает до педали пока. Э -э, нога. <плес> в общем, когда будешь доставать, тоже особо не используй педали в бахе. Я тебя поздравляю, просто браво. Я приглашаю вас, э, Елисей, э, к нам в летнюю творческую школу в Суздаль, нашей нашей семье новых имен которая и меня нашла 25 лет назад. И мы обязательно с вами будем заниматься, будем за вами в хорошем смысле слова следить. И мы еще с вами пообщаемся обязательно. Поздравляю. Я очень рад, что у нас есть такой юный участник. Я, например, считаю, что помимо физкультуры, обязательным в нашей стране должно быть музыкальное образование, потому что оно очень облагораживает душу. Поэтому, Елисея, я надеюсь, что ты будешь примером для многих-многих о людей в нашей стране, которые вот последуют твоему примеру. Елисею, браво! А, а, Синей птицы, От а, всего сердца огромное спасибо за счастье встречи с юными такими прекрасными талантами. Спасибо. Садись поудобнее. Как тебе удобно? Вот так удобно. Хорошо. Давай брючку тебе немножечко вот так. Ты очень элегантен. Ты бабочку часто носишь? Да. Я буду как корреспондент у тебя брать интервью. Так к этому привыкай, потому что ты будешь же знаменитый артист, и к тебе будут приходить и говорить, скажите-па, как твое отчество? Папу, как твоего зовут? Андреевич. Вот, значит, ты Елисей Андреевич. Тебе буду говорить, Елисей Андреевич, скажите, пожалуйста, что вы сегодня чувствовали, когда играли Баха? <связывая> <связывая> Было немножко... А, ты что, хочешь про ошибку свою рассказать, что ли? Нет, Елисей Андреевич, смотри, я тебе рассказываю. Это не надо. Но <свят> это, же, это же самое замечательное. <свят> что какой он честный просто... мальчик. Да. Он сам первым делом сказал о том, что допустил ошибку. Как настоящий артист. Он сам свой самый строгий судья. Но я тебе хочу сказать, что я, честно говоря, в какой-то момент, я просто уже слушала музыку Баха. А ты немножко знаешь про Баха? Да. Вот кто твой любимый? Моцарт. Любишь Моцарта? Он тоже был совсем маленьким играл, а ты сам, но он еще свою музыку писал, а ты не пробовал пока сочинять? Уже одну пьесу сочинял. Ты ее как-то назвал? Торнадо. Торнадо. Ну да, я думаю, что она грозная. Да. Ты, ты, ты куда-то посмотрел в сторону родителей, что ли? Папа Андрей, здесь у нас? Вот он, папа. А мама? Маму как зовут? Ольга. Мама Ольга и папа Андрей. Педагог. Это, это педагог. Спасибо вам огромное. Как педагога зовут? Я знаю, что ты любишь играть в футбол. А я сразу заметил, есть в нем что-то человеческое. Денис обожает играть в футбол. Твоя любимая книжка это «Маленький принц». Да? Тебе там что нравится? Вот какое место твое любимое? Э, когда он... ему пилот нарисовал бар... барашку в коробочке. Когда ему нарисовали барашку в коробочке? Да? А вот ты бы, если бы мог какой-нибудь рисунок оживить, ты бы что себе нарисовал? Вот если был такой волшебный карандаш, что нарисуешь, что оживет? М -м, рояль. Мы тебя спросили, а где бы ты хотел оказаться через 50 лет? И ты сказал? Членом жюри. Членом жюри «Синей птицы». Ты нас очень заинтриговал. Я думаю, что всем интересно услышать вот это торнадо в твоем исполнении. Что если нам попросить сейчас Дениса Мацуева. Возможно. Посмотри, он уже бежит Возможно. к нам. Ты готов вместе с Елисеем за инструмент? Э -э, Почту что за честь? Дождь, я, я сначала вступление. Дождь. Кланимся, кланимся, кланяемся. Просто невероятно. Как бы сказал Миха Михаил Михайлович, Звонецкий, э, с этим номером можно ездить по стране. Это, это правда! Замечательная музыка, я тебе хочу сказать. Очень красивая, Такая... с таким. Ассоциативная, замечательная. Ты меня зови, если что, я тебе всегда. Подыграю. Такие моменты меня тоже всегда вдохновляют, и я тебе желаю успеха, удачи, потому что у тебя есть самое главное талант. Спасибо тебе огромное, Спасибо. Денис. Спасибо тебе большое, Елисей.